Что... Ну, если что, там есть вопрос, Приветствую, дорогие друзья. Сегодня, ну, вчера мы, вчера я приехал сюда в Минск, непосредственно для встречи с Анатолием Эдуардовичем, чтобы задать вопросы. Вчера мы это отснимали. И сегодня, я бы сказал, такая удача, у нас сегодня здесь, в гостях, не у нас, а у Анатолия Эдуардовича, человек, Который является последователем Альтшулера по теории решения изобретательских задач. И я бы попросил сейчас Анатолия Эдуардовича, чтобы он представил этого человека, да, и мы сегодня проведем вот такую беседу в дружеской обстановке и вообще побеседуем на тему струнного транспорта. Да, сегодня у нас в гостях Михаил Орлов. Это мой старый друг. Мы знакомы уже больше 20 лет. Он живет сейчас в Германии, в Берлине. Он дважды доктор технических наук. И он развивает теорию решения изобретательских задач и продвинулся в этом ну, далеко вперед, дальше, чем Альшуле, так скажем. Потому что есть, у него свои специфические еще там особенности, которые развивают эту теорию. Я тоже использую эту теорию, но я пришел к ней сам а Михаил учит, как изобретать, да? и он написал много книг в этой области, и в том числе анализирует в этих книгах, с точки зрения ТРИЗа, теории решения изобретательных задач, как вот я пришел к идее струнного транспорта и космического транспорта, общепланетного транспортного средства. И это тоже ну, помогает нам в работе, потому что ну, вот, его видение, того, как мы решили, вот я решил изобретательской задачи, как бы дает мне уверенность, что я все сделал правильно. И это дает уверенность нашим акционерам, потому что не все верят в техническую состоятельность проекта. Но я думаю, об этом скажет Михаил. С удовольствием. Во-первых, я рад вас всех поприветствовать накануне такого выдающегося праздника, Дня да. Победы. Я приехал в Минск именно побывать в своем родном городе в эти дни. Я очень рад, что смог вот увидеть тебя здесь и коллегу здесь, вот, и ответить на ваши вопросы. Ну или вот прокомментировать как-то мое мнение о струнных, скажем так, вообще вот системах, струнной технологии. У меня опубликовано в России за последние. Восемь лет пять книг. Пять монографий. Там целая монография, да? Научная. Ну, фактически да. они все, да. да. Один, это справочник, а в четырех в каждой книге есть струнные системы. В каждой книге. Дальше книги мои переведенные вышли в США, в Нью-Йорке. Две книги в нескольких изданиях. Юницкий, струнные системы, обязательно. В каждой книге. Дальше. Ну, не просто потому, что мы дружим. Но нет, нет, нет, нет, ну, разумеется, это я отдельно сейчас скажу. Книги вышли в Германии и в Китае. Вот. Частично я в Корее показывал все это. Вот. Что э, действительно важно. Я рассматриваю такие, или такое вот изобретение Анатолия Эдуардовича, как абсолютно уникальное, единственное в своей возможности, так, техническое решение для особенных транспортных систем вот высоко, высокоскоростных, в высочайшей степени безопасных, очень экономически э, разумных, экологически рациональных. То есть здесь сходится очень много выдающихся, э, я бы даже сказал, э, социальных э, позитивных идей. Да. Я не буду касаться деталей технических, но скажу, что с точки зрения теории решения изобретательских задач, вот ключевые модели, которые лежат вот в концепции, сначала будем говорить о наземных транспортных системах, они действительно с одной стороны просты, с другой стороны уникальны в сочетании и очень эффективны. Вот смотрите, мы все бегаем по земле, ну условно 2D в плоскости. Так? Хотя э, системы э, монорельсовые другие поднятые над землей были известны, но там начинаются другие проблемы. Другие. Вес, надежность, деформация. Да, деформация и так далее. Стронная система создает уникальную, единственную такую техническую нишу, которую повторить нельзя. Вот она достигла определенного ну, сказать, пределов, пределов, да. техники, да, техники. Да. пик да. технического вот такого развития, удивительное явление. И э, техническое э, преимущество вот этих систем становится радикальным, очень явно отрывающимся от других систем. Маглев, к сожалению, опоздал родиться. Вот, к сожалению. Хотя и Китай, а и, там и Германия... Все, ну, там КПЛ, да, мы такое, даже не будем это там, сейчас обсуждать. И проблемы безопасности, проблемы ровности пути, проблемы появления на, вообще на путевой структуре малейшего камешка, не говоря уже о... А э, нет, я хотел сказать, не говоря о снеге или наледи. Это ну, пока не устранимо. И это никак не потрез гонять перед, допустим, скоростным транспортом еще чистящую систему. Большой, это просто не, не, не. По ТРИС это неправильно, это невозможно. Вот, поэтому с точки зрения трез, вот даже в транспортных системах реализуются в комплексе важные, правильные, эффективные, креативные концепции. Вот это очень важно. Космический транспорт я сейчас не буду трогать, но когда я смотрю, что маг миллиардер МАК, пытается построить там, значит, такую дугу, летающую между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, конечно, это все интересно, вакуумная турба прекрасна, но мы на, на струнные системы вакуум тоже можем поставить, если будет надо, ссорный. и она будет летать <связь> с известной скоростью, так. Но это все будет стоить, поэтому всякий транспорт должен иметь свою нишу, нормальную нишу. И то, та ниша, которую мы можем занять, вот в этом нашем творческом и сегодня можем говорить бизнес содружестве она, они же огромные, огромная перспектива. Вот. Это вот что касается креативного контента, эффективности, безопасности, здесь все это присутствует. Ну вот это пока вот <с More> в этой части. Михаил Александрович, да. а как давно Вы вообще знакомы вот, со, с разработкой, со самим струнным транспортом? Да, да? Понятно. И вот такой еще вопрос. Когда Вы начали вот в этом разбираться, не было ли у Вас каких-то противоречий да, там, в технических решениях? И что повлекло четкое понимание того, что этот проект полностью реализуем с технической стороны? Вот, смотрите, ну, во-первых, здесь есть один очень важный момент. Каждый из нас работает в своей профессиональной сфере. Если я рассматриваю расчеты и модели, которые делались здесь, и делались еще в такое время, когда о, скажем, коммерциализации и речи быть не могло. Мы жили все в советской структуре. Мы делали это на благо общества, на благо, скажем так, цивилизации, громко выражаясь. Мы делали это потому, что мы как инженеры, как специалисты шли к какому-то новому совершенству, шли к новым техническим достижениям, которые переходят на социальную сферу, так, позволяют объединить и регионы, и народы, и создать новые экологические концепции. Ведь вот это нельзя забывать. И то, что дальше мы все вынуждены были где-то уже после 90-х, начать это дело рассматривать как наш бизнес, что тоже нормально, так? Вот. то надо не забывать, что мы начинали с чистых инженерных решений, с чистых инженерных концепций, и там придраться не к чему. Хотя и в те времена, говорят, были спекулянты, но это не, не к нам. Мы не знаем их, мы работаем и создаем того, что мы уже создали, я хочу сказать, Анатолий Эдуардович, я-то ведь, собственно, только так, специалист по системному анализу, я просто изучаю. Популяризация. Популя... Это уже отдельно, да, и одновременно. Самое главное – системный анализ. В системном анализе относительно изобретений вот Анатолия Эдуардовича у меня противоречий нет и не было. Я их видел изнутри, эти технические решения. А инженерное решение. покажите мне систему, в которой не, не надо, так, инженерные решения – совершенствовать. От причем людей. совершенствовать постоянно. Весь жизненный цикл любой системы. Раз. Второе. В новых поколениях этих же систем два. И в нахождении новых еще каких-то решений это уже три. Это потом. Но сначала надо все это реализовать, поставить и дальше совершенствовать, совершенствовать. Будут, будут всегда какие-то нюансы. Но концепция настолько сильная, что м -м, вообще сомнений э -э в ее эффективности, в реализуемости и их нет. А остальные сомнения, это финансовые сомнения. Да, вот, финансы нужны. Ну, даже Потому без, и инвестиции. Не, даже сомнения, да. ну, это, нет, быть, это не сомнения. Да, это, ну, это дело времени, Без наличия времени. денег и финансов, да, естественно, не сделать. Сегодня это, понятно, да. сегодня это так. А технически уже э, за столько лет проработки, макетирования, потом экспериментальные участки, да. которые были, здесь вообще вопроса нет. Вопроса нет. А то, что есть трудности, ну скажем, public relations прочь, это, это классика. Это классика, это сложности восхождения в практику решений, которые новые, причем не просто новые, они принципиально, новые. принципиально новые. Мало того, они попадают сразу в конкуренцию так, с очень мощным традиционным уже отработано что ли поле колоссальная индустрия попробуйте конкурировать и он все равно движется и, и дойдет это очень важно сделает михаил александрович а да. да, еще такой вопрос как вы думаете при нашей успешной реализации на сколько лет вообще вот эта технология придет в мир Коллеги, это вопрос главному конструктору, во-первых. Ну, вот ваше, ваше видение. Я не вижу препятствий каких-то в течение месяцев, годов. Это не 20 лет и не 50 лет. Это должно быть Не, не может. Насколько, спрашиваю, насколько придет? Желез дороги уже... 70... Насколько? Да, потому что, что железные дороги, нет, дороги лет, автомобили лет. А строения... в этом смысле? Да, 110 да. лет. Ну, Вы крепкий парень, не сидите крепко. Навсегда, да. Ответ понятен? Да. Отвечаю, с что... точки зрения техники. Отвечаю, с точки зрения Нет, еще лучше. С точки зрения эволюции технических систем, вот это решение на очень большую перспективу, на необозримую, на сотни лет. Альтернативы-то нет. Ведь если мы берем железнодорожный но, транспорт... С точки, с точки зрения законов физики, они же и через 100 лет будут законом физики. И через тысячу лет. И физики, и да. потребностей социальных, организационных, региональных, так, транспортных. Транспорт. Интернет есть, но транспорт никто не отменил. Так. Поэтому речь идет о э, нише, которая сегодня э, занимается тяжелым железнодорожным транспортом. Возможно, что он частично где-то и останется, ради Бога. Пусть он будет. Ведь в опять-таки, в Патриз очень четко есть концепция это сосуществование альтернативных систем. Ну, сегодня, смотрите, у вас бегают атомные ледоколы и бегают парусники. Правильно? Угу. Они есть. Есть много чего такого вот сосуществования. Есть, а Они... и лошади, да, нет, есть прекрасно. Краски, да. Точно так же здесь. Вопрос в том, какую область покроют вот такого сорта линии. Железная дорога в принципе не может покрыть такие территории, связать по всем причинам, которые известны нам, в отличие от струнных систем. Струнные системы не имеют ограничений никаких, вообще никаких там принципиальных, а никаких. То есть это как интернет. Вот интернет, когда-то тоже, может быть, смеялись, да, в ЦРМ да, сделали. так да. давно, это, лет да, 20, совсем, 5, ну, назад да, его да, не знали, этого да, да? То же самое здесь происходит. Сегодня пока железные дороги, да, ну замечательно, пусть они будут, пусть они возят там транспорт, там, да, тяжелые какие-то вещи, ради бога. И то это вопрос еще баланса. Вот. Среднемагистральные самолеты, а зачем они нужны? Ну это мое мнение, может я. Хотя это мнение связано, конечно, с оценкой, вот, с анализом таким. Поэтому струнные системы, первая на необозримую перспективу, в эволюционном плане они обязательны они придут, это естественное развитие э, систем, ну, скажем так, с колесной парой. Назовем рельс и колесо. То есть эта пара, как ни странно, вот, получила абсолютное новое понимание, новую, ну, что ли, перспективу жить. И это замечательно, это удивительно, что вот в рабочем органе, вот в этом, так, сосредоточиваются все преимущества этой системы. У меня в книге все это написано. Особенно в последней маленькой, вот там это есть. Так что это тот случай, где мы имеем плюс, плюс, плюс, плюс. Кстати, не все знают, что да. потом я хочу это сказать: что по эффективности коле, становлено колесо и стальной рельс эффективнее магнитной подушки. Это не все знают. Вот вам смысл. деле говорит. Я даже могу цифру назвать. Вот сделали Transrapid симес, да? Ну да. Они не говорят о коэффициенте полезного действия, я сам его посчитал. Вот если учесть все потери, ну, начиная от электростанции, а, ну, да. и кончая э, магнитной подушкой, mm -hmm. и линейным это двигателем, когда вот такой зазор там, столько потерь ну, потери. потери. Коэффициент полезного действия где-то 15% энергетически. Ну тоже неплохо. А тебе, смотрите, колесо станет. Становое колесо имеет КПД 99,9%. Это невероятно. Почему? Потому что килограммом, Усилия ну. можно тону двигать, катить, да? Ну, в общем, да. А разница, давайте возьмем mm. разницу. Mm. Если от 100% отнять 15%, mm. получается 85. Ну mm. да. А mm. если от 100 отнять 99 и 90, mm. 90 будет 1 десятая. если мы 85 разделим на 0 десятую, разница будет 850 раз. То есть стальное колесо эффективнее, магнитной подушки сотни раз. Никогда говорят, что за будущее, светлое будущее, за магнитной подушкой, за магнитопланами, за экранопланами там и какранолетами. Это, да, это это не так. Та, со... Это не, не нет, так. Нет, конечно. Они нет. менее эффективны системы. Да нет, не в этом даже дело. Менее система, ну, ну, это не ну, Что такое экраноплан, да? У меня в книге тоже подушка только она воздушная. Все. У Тихо. меня во всех книгах описаны экранопланы. И другие системы. Там тоже подушка, только она воздушная, она еще менее эффективна, и чем магнитная подушка. Она вот еще менее эффективна. экраны планы совсем не для этого, они в другом месте, для другое назначение. Великолепная техника, но она не может конкурировать с этим, это другое. Поэтому очень интересно, я помню эти цифры, довольно интересное сравнение, и я присоединяюсь к этим оценкам, они корректные, все здесь нормально. Я ответил на ваш вопрос. Ответили, благодарю. У меня да, еще такой один вопрос. Угу. Вчера мы а, затрагивали тему псевдоспециалистов. А, объясню. С Анатолием Эдуардовичем. А То есть сейчас в интернете Фишу, очень много всяких комментариев, да, да. отзывов: да, что это нереально, что это все как-то. не вот. знает физики седьмого класса, натянуть да, на веревочку, да. веревочку дома и понял бы, что-то полное. Да, чувство. попробуйте да, вот так, да, это не получится. Да. да тут взлетит, да тут улетит, да тут Замечательно, еще. Всякое. Да. Вот вопрос-то мой в чем? Да. Вот спрашиваю вас как специалиста. Могут ли наши акционеры, партнеры и те люди, которые сейчас ну, да. а, смотрят на эту технологию, да, чтобы стать акционером, а, те да. люди, которые приобретают уверенность в этом, быть вообще спокойны за ее, техническое, за ее техническую реализацию? Ну Хорошо, вопрос а -а -а. ваш понятен, так? я думаю, что акционерам вообще вот очень, я думаю, что акционеры, приходящие сюда это люди все-таки интересующиеся новинками, инновациями увлекающиеся, увлеченные вот. я думаю, что для всех акционеров было бы интересно все-таки я сейчас не готов назвать, какие именно но почитать историю некоторых выдающихся мировых инноваций там же люди тоже инвестировали они приходили и, ну, скажем так, рисковали. вот. Я думаю, во-первых, я на это ответил уже. Да. Потому что то, что я рассказал о том, вот, что я вижу внутри этой системы, как то есть, ну, еще. Техническую состоятельность, ну, да. там, безупречность. А так... состоятельность я вообще не говорю. что Не серьезно. А. Как раз пара... критики говорят, что он не состоятельность технической Коллеги, вот тут есть одна тонкость. Мы. И вы, я не знаю, как вы, я давно уже не обращаю внимания на тролли. Их сколько угодно, понимаете, в интернете. По очень разным мотивам люди начинают троллить все, что угодно. Если мы с вами будем об этом говорить, то мне жалко моего времени. И, и вашего после этого. Если мы говорим об акционерах, просто нормальных, серьезных людях, которые вкладываются, которые хотят заработать, да, то я могу только сказать, я 20 лет, 20 лет работаю, как бы здесь присутствую, интересуюсь, наблюдаю. Да, мне тоже писали, но я ответил всем. Но мне писали специалисты, они пытались как-то это осмыслить сравнить, больше мне уже не пишет, я все написал, сказал, коллеги, почитайте, посчитайте, посмотрите, что написано, сравните. Поэтому я считаю, что здесь и речи быть не может о технических каких-то, э, ну, простите, что я так скажу, э, мыльных пузырях там или еще, это абсурд. Это нормальная контрпропаганда какая-то, вот такая нехорошая, то есть этого тоже нельзя исключать, нельзя исключать, что такая может быть какая-то Встречная, нечистоплотная борьба против конкуренции. конкуренции недобросовестная да. конкуренция. Да, недобросовестная конкуренция, а ее полно. И на своей практике я тоже знаю хорошо. Я не думаю, что стоит больше уделять внимание этому вопросу. Просто не нужно. Работать надо. И строить. И построить. Не сомневаюсь. Благодарю вас за ответ. Спасибо и вам.